Наконец-то я вас встретил. Можно с вами познакомиться? Можно. У тебя бабки есть? Есть две. Дуся и Груня. В смысле? Я про бабки. Конечно, тоже есть. Четыре штуки аж. Ты больной?